Ребят, всем привет. Я хочу вас пригласить на марафон по депривации сна. Что такое депривация сна? Что такое марафон по депривации сна? Нет, это не через палку, не через «не могу», не через «не хочу». Мы будем разными способами убирать сон. Нет, это не про это. Это про то, что я буду рассказывать, что происходит с нашим организмом, когда мы убираем сон как и на каком этапе у нас выключается нервная система, когда мы убираем сон. Если у нас отключается нервная система, что происходит с нашими нейронными связями? После того, что у нас происходят определенные моменты с нейронными связями, что происходит с нашим кровотоком? Какую реакцию дает наше физическое тело? Что мы видим в окружении того мира, в котором мы находимся, по отношению к себе. Что происходит? Что меняется? Что остается то же самое? А остается ли то же самое? Об этом мы как раз и поговорим. Да, это будет глубинный марафон. И это будет марафон не для тех, кто хочет найти себя. Это будет марафон не для тех, кто хочет выйти на какие-то новые процессы самого себя. Это будет марафон для тех, кто готов раскрывать ту информацию, которую мозг напрочь отказывается принимать, откладывая его в коробочку несуществующая. Готовы идти туда? Готовы свой мозг делать реанимацию для своего мозга? Готовы слышать те вещи, о которых не том, что сложно поверить. Даже наш мозг иногда после произнесенных мной слов он делает вид, что как будто этого вообще не было. И когда вы начинаете пересматривать эфиры, да, они будут в записи для вас, то бывают даже такие моменты и очень часто, когда мне ребята говорят, был на эфире, в упор не слышал вот этого, да. И такое тоже бывает. Готов? Присоединяйся. Пиши в личку, пиши в школу автономии, и я отвечу на все твои вопросы. Жду тебя.